Назад, э! А кому ты кричишь а кому ты кричишь назад а, нет, нет, нет, я, я думал, я, мужики какие-то идут назад э, вот они кокс не, не кокса нету стало неудобно кстати у меня это не рыба у меня это мангусты тут окна прозрачные видно все и за это мы заплатили деньги всем привет вот видишь он нас останавливает сейчас он нам покажет правило Ребятки, мы не стали записывать сейчас по видеокамеру, ну, доставать ее. Но вот здесь на всякий случай, just in case, да, как говорит в Америке. Мы сейчас едем, Женей, дороже. Здорово. Здорово. Всем. Да. Мы сейчас едем и просто, блин, у них у нас не ни регистратор, ничего нет. Как обычно, нас начинают подрезать. Вот прям стой полосы, ну как в Турции, блин, ездит. Нас начинают подрезать, мы с Женей, едем дальше. Тот подрезает его вот так выдавливает нас, чувак. Ну ладно, это нормально. Здесь, здесь это нормально, мы как-то уже к этому спокойно относимся. Я сейчас в и как бы взбудоражен не потому, что он меня подрезал, да, это нормально, мы как бы, ну, у них здесь нормально, мы к этому более-менее привыкли, но водитель будет останавливаться полицейским, два турка, выбегают и говорят, он плохой водитель, он плохой водитель, на своем, мы вообще не понимаем, что происходит, и нас, нас тот останавливает, говорит, говорит, какой, ты из Пекина, да, да, давай, я сейчас английский, и переводит меня на своем этом местном языке на английский, типа, Front driver told me you driving dangerous, мне, мне сказали драйверы впереди едящие, едущие, что вы водите опасно. Я говорю, ну-ка давай ко мне. И мы с Женей ему говорим, чувак, я говорю, я не нарушал правила, я ехал по своей полосе. Но Я, я просто понимаю, что это все будет а, как, как каша полная выглядеть у него на переводчике. Но пытаюсь ему сформулировать какое-то предложение связанное И объясняю, что мы не нарушали правила. И он такой говорит, все, ребята, предупреждение, пожалуйста, будьте осторожны, ну там, а, а, а, кое-как, объяснил вам. Я, я ему говорю, all driver, driver driving dangerous, у вас здесь все опасно водят, у вас здесь нет никаких правил. Как мы можем водить безопасно, если мы вынуждены водить так, как они водят, иначе мы не сможем вообще никуда ехать. Ну, короче, он проверил просто драйвер license, американский, причем я ему дал ничего я там не увидел, естественно, ни в какой базе естественно его нет, более того по секрету вам скажу, что там и имя у меня несколько другое Ну, там мое имя, просто оно и по-разному пишется, да, и в определенных документах определенным образом оно написано поэтому он ничего там не увидел, естественно постояли, посмотрели на нас, что они с нами сделают Штраф дадут какой-то что ли? Ну за что? Ну бред. Я ему говорю, пожалуйста, у вас есть мост. Пожалуйста, посмотрите там видеокамеры. В чем проблема, говорю? Просто посмотрите видеокамеры, и вы там все увидите. Он говорит, нет, у нас вниз. Стреть. Пожалуйста, посмотрите там видеокамеры, и там будет все видно. Он говорит, у нас нет видеокамеры нам надо туда, понял короче, ребятки, тема такая мы сейчас вышли из дома, наш дом вон там, пешочком дошли вчера наших друзей, кстати, еще встретили, они там вон сзади помашите всем привет! смотрите, нам надо, как нам объяснили security, нам надо на метробус здесь обычный автобус, а нам надо на метробус какой-то метробус. это по выделенке ездит, типа метро, но не метро Типа автобус, но не автобус, он видите, желтый, длинный. У него выделенная полоса, вот нам на него надо, чтобы на него попасть. Ага, вон метробус написано. Нам надо по вот этому пешеходному переходу дойти до серединки, спуститься, и там уже будем решать вопрос, как нам туда зайти и добраться до центра. Мы решили сегодня без машины, ну, потому что нас много, видите, нас там 8 человек. Попробуем как-то добраться без тачки. Мне кажется, это будет даже, даже намного быстрее, комфортнее, удобнее. Выезжаем. Да, вот они, вот они, метробусы, видите? Основная трасса, где мы бы ехали. Сегодня воскресенье, сегодня не особо плотное движение. И вот такие вот автобусики идут. Здесь нам надо теперь, как я понимаю, купить билет в один конец. Там никакого помощника, консультанта нет. Будем сейчас сами пытаться на... А, вот языки все есть, в принципе. Можно вот где тут. О, русский. Оп. Ребятки, чтобы вы знали, покупайте карту вот такую. Мы тут уже 80, где-то час мы точно здесь стоим. Потом пошли деньги менять, автомате деньги снимать. И пытаемся карту эту активировать и купить вот там мы чек сейчас делаем карту эту покупаем, 10 она стоит лир 10 на нее кладем и теперь мы можем вот так делать, пик О, смотрите, калан 4.80 нормальная тема? нормальная Женя, а сколько, расскажи, сколько стоит снимать за Сбербанка в этих местных банкоматах? Сколько у тебя забрали? Ну 100 рублей комиссия, а со второго 470 комиссия. Да, нормально. 470 сняли, за сколько денег? 800 рублей снял. Офигеть, 50% даже больше, ребят. Так, садимся, садимся в самолет. Самолет, говорю. Самолет. Так, так, так. О, хоть погреться можно? В таком автобусе мы доехали Нормально, тема, минут, наверное, 30 он ехал Может быть, 20 Очень быстро едет, со скоростью 70 там, километров В час где-то примерно У него отдельная своя полоса, вот видите Пошла, никто никому не мешает Левостороннее, причем, движение Там тоже по левой полосе едет встречный Ходит довольно часто Ну и, соответственно, пре преимущество в том, что Полоса выделена Идем теперь на пересадку но нам необходимо, ребята, пропикать вот здесь свою карточку обязательно. Пропикать. Чтобы система поняла, где мы вышли. Вот так пикаем. Все. И вот что-то написано. Не понял, что. Так, теперь мы делаем пересадку. В принципе, по этой же карте. По этой же карте. Садимся теперь в метро. Такое уже. На рельсах, которые. Тема такая. Смотрите, мы приехали на трамвайчике На самом деле... Пока что, пока что что скажем мы с тобой, что реально реально на трамвай быстрее, да, чем на машине мы думаем. Да, Но мы еще не смотрели подземное метро, оно здесь где-то да. есть. Да, и потом мы также проходим и обязательно надо чекаут сделать, надо пип. Так, так, так, а он их кормит, ого, ого, какие они огромные, смотри. А, он их рыбу еще кормят, ребят. Неплохо. Идем в рыбный ресторанчик он там. он. Короче, тема такая. Куда пришли мы? Не знаю. На башню. На башню, называется Голландская. Сейчас позже, да, башня, Да, Голландская, вот. И мы пришли, вот видите, тут окна прозрачные. Видно все. И за это мы заплатили деньги. Вот, ну типа вот так это выглядит, я пока не понимаю. Понимаю прикола. Где? О, кораблик. Да, А, Рыбус. <laughs> рыбу ними, который у нас на вечер будет. Ах, хорошо, на вечер. Не-не, мы здесь, мы, мы вниз пошли. Нам не интересно. Сейчас посмотрим, если здесь на что смотреть, ребята. А то, может быть, вам и не придется 300 баксов платить. Правильно? Мы сейчас все покажем. Тут каждое окно, надо в окно еще очередь занимать, видел? На каждое окно. Сейчас парень нафоткается, и я пойду. Видно каждого, да? Жителя, кто завтракает не завтракает ну короче за 300 рублей в принципе я не знаю можно наверное, сходить что нет да можно, сейчас, можно сейчас. правильно как считаешь Жень? На самый верх сейчас залезем, да а еще вверх есть Конечно, пойдём, о пойдем тогда ребята мы тем же сам рома здорово еще раз рома к нам присоединился вчера мы с рома к сожалению не смогли увидеть потому что дождливый день был плохой ты чё чем занимался вчера я вчера гулял ходил в мечеть Мечеть? Вот в метр. Ага. Это здесь. Погода рядом. была очень дождливая, я промок. Да. Вот, но, но не как... сидел дома. Но ты фоток надел, в принципе, полон впечатлениями, да? Да. Зарядился, и теперь у тебя. Сколько ты теперь без остановок будешь работать? Сколько... Когда у тебя аутус ближайший? Ближайший остров, не раньше июня. Но и... у меня он запланирован. То есть тут да, вот уже... та поездка, да. вот когда. Ну, то есть вот, то, что я сейчас поехал. Да. Я брал чисто два выходных. Да, а мы еще с вами не знаю куда поедем, пока непонятно, но еще бы уехать отсюда для начала. Вот такая вот красотень. И назад идем через какую-то пещеру, типа пещеры пойдемте аккуратно все аккуратненько идем через пещеру уже не на лифте на лифте тем не менее возможно спуститься сохраняется а там необходимо подождать какое-то количество людей на встречной полосе наверное еле умещаемся кстати у меня это не рыба у меня это мангусты или лангусты а вот у этого у ребятишек у наших рыба у чувака у какого-то у какого-то спросили как нам добраться до нашего ну, отеля, до нашего апартмента он там столько вариантов предложил разных, на гугле отметил, красава вообще по-английски нам объяснил, туда-туда-туда, вот спустились на метро ты первый раз, ровно на метро тоже? да, вообще первый раз первый раз на метро, Я на подземном знаю, там да, да, мы тоже не знаю, сколько там проезд стоит, пополнили карту, едем вот Ромка завтра уезжает, ты в Анталию завтра, да? Сортуешь? Да, в Анталию, на самолете. Я, просто пересадка Чуть-чуть там побудешь и да, стартуешь дальше Ну слушай, я думаю, что мы с тобой еще увидимся, правильно? Обязательно Обязательно, начало положено, так что все нормально Все нормально, увидимся Я Пауля... не рад, с тобой встретимся. Да, Спасибо. я тоже взаимно, Ром, взаимно рад Теперь на связи, номер у тебя, мой телефон есть да. Это мой американский номер телефона, ты понимаешь, там плюс один написано, да? Да-да-да Почта, на инстаграм подписались, контакты будем поддерживать ну и в какой-то другой стране, я думаю, увидимся. Прямо обязательно увидимся. Обязательно увидимся. А сейчас мы едем на нашу станцию, ехать нам, как нам сказали, не меньше часа, но погуляем. Короче, мы пока не очень понимаем, сколько это все стоит. Сколько это стоит, получается? Одна, по... одна поездка? А, нет. А сколько? А, одна поездка, да, получается. Да. Типа вышел, зашел еще 35 рублей. Да. А поскольку мы выходили... Вот ну, сегодня... пересадки все пришло, наверное. Да. Но, а расстояние не важно, что это получается? Получается. Короче, мы еще до конца не поняли. Сами. Вот эту карточку купили, она стоит 10 лир, 100 рублей. Набавили на нее 100 рублей, сейчас приходим, у нас 27 рублей, да, или 22 рубля. Короче, с этими лирами постоянно переводом, блин, путаемся. 20 чем-то рублей осталось. Сейчас еще 100 рублей положили, но у нас есть две пересадки, поэтому, может быть, мы поймем, сколько с нас возьмут. То ли за расстояние берут, то ли за бензин берут, как вот вчера. Ребята приехали, а им говорит водитель. Да, ребят, вы, вы, вы супер оплатили, но, пожалуйста, еще за дороги нам заплатите, бред полный, понимаете? Также здесь, может, за электричество у нас еще возьмут, посмотрим. Перрон номер один, ну, конечно, не такое шикарное метро, как в Москве, но главное, нам понятно, мы вообще в ту сторону, потому что здесь две стороны. Нам подсказали, ребята, молодцы, там два мужичка, мы говорим, нам на Яникапе надо, говорит, это вам вот эта станция. Сейчас мы поедем другим путем, если сюда мы ехали на метробусе, а потом на трамвае надземном, то сейчас, я так понимаю, это уже не трамвай. Мы думали, что трамвай он и под землей может, оказывается нет, это вот именно местное метро, которое нас довезет до Еникапи станции. Вот сейчас вот этих вонючек с рыбой заберем, вонючки пойдемте, сейчас их заберем и поедем на Еникапи. На Еникапи слазим, там переходим на метробус, на метробус. и на метробусе фу, уже домой. Сам ты вонючка. Ну если у вас рыба вонючая, а ничего, на, неси. в общем катимся мы на этом метро вы знаете он уже выехал наружу едем снаружи но что-то непонятно все равно ребят я так понимаю что это все равно не то на чем мы ехали изначально, да? метробус потом трамвайчик а теперь метро она по-другому по да как-то у них называется вся, вся эта история как-то по-другому называется и они знают как-то как-то сказал чуна какая-то туна Тюна. тюна какая-то. Какой-то транспорт Тюна еще есть. А тот, тюна, это, по-моему, тот, на котором мы ехали вторым как раз. Первый это метробус был. Второй это Тюна вот это. А вот это метро. Но как у них точно это называется, как это точно произносится и что означает, пока точно не поняли. Но неважно. Главное, что мы знаем, куда мы едем. Такой довольно чистый вагон. Немного людей, но, видимо, просто не час пик, выходной день. Никому не надо. И... Сколько стоит непонятно, когда зашел я так понял ты уже платил, а на метробусе по-моему где ты выходишь и пропикиваешь. Ну, а так в принципе чистенький вагон, хороший, вон там такая же штучка идет, обозначение станции. Вот сейчас наши станции сир какой-то, да, Истанбул, а нам надо и Ини, Иникапи, на Иникапи мы собственно сходим, пересаживаемся уже на метробус и на метробусе уже, правильно, едем до дома. Выходим, пытаемся выйти из метро, кстати, ловит здесь Wi-Fi хорошо довольно, ребята все сидят под Wi-Fi, и под солями и под Спайсом кто-то. Не, не, шучу, здесь запрещены они, знаете, почему я узнал, что они запрещены? Однажды нужно было, так вышло, так вышло, что нужно было, открывашка для вина, или для шампанского, для вина, да, вина открывается. Я звоню на ресепшн, говорю, у вас есть коркскрю? А они говорят, ну коркскрю это открывалка, они говорят, Кокс? Не, не, кокса нету. Стало неудобно, что я не знаю английский, но на самом деле это не я не знаю, а многие вещи здесь, те люди, которые знают английский, произносят не так, как я привык, и не так, как произносят в Америке. Немножко отличаются. Вот, например, горячий чай или любой чай. Принято говорить, ну, принято как бы уточнять, да? Всегда в кафе, в ресторане в Америке говоришь «Hot tea». Can I get hot tea? Ну, горячий чай у вас есть? А здесь ты говоришь «Hot tea», а они говорят, что? Hot ти. Tea? Tee? Да. Какой? Какой tea? Хат а просто ти. То есть, хат здесь не говорят. Здесь говорят, здесь говорят просто ти. Вот так. Да. Вот наша большая компания. Мы идем искать, а я иду первый. Ввиду всех вместе с рыбой. Итак, ребята, мы вроде бы добираемся до дома путями такими извилистыми. Теперь мы вышли из метро. А мы хотели Женькой на метро, да, Жень? Да. Мы Женька, хотели на метро как раз покататься. Кстати, ребята, о, Женька снимает сейчас для Инстаграма. А Инстаграм у не по какой-то, блин, причине заблокировали. Козлы. Козлы, инстаграмщики. И я уже не знал, как, как ему помочь, кого отметить нужно, чтобы ты Инстаграм отреагировал. С какого фига они у тебя заблокировали? Я не знаю вообще. Ну знаешь, нет, давай, нет. отметим. Давай. Ребята, пожалуйста. Очень надо, правильно? Может, знаю, что... Очень надо. Может кто Женьку знает? Много моих Ой. подписчиков Ой. мне писал. Ой, же тот. Мы не туда идем. Это же тот парень говорит. Назад! Э! А кому ты кричишь? А кому ты кричишь назад? А, Я думал, Мужики какие-то идут назад. Э, вот они, все здесь уже. Все, ребятки. Последняя остановка. Последняя остановка. Наша остановка. Мы добрались из центра до дома. Рыбу довезли. Устрицы или что-то такое мы довезли. Довезли. У меня это мангусты. Все нормально, ничего не пропало. Сегодня Женька. Маску можно снимать. Сегодня Женька обещает нам какой-то невероятный ужин приготовить. Не зря же, ребят, говорят, что повара, большинство, это мужчины, потому что хорошо готовят. Так что я доверяю Женьку, сейчас он нам сделает вкусный завтрак, рыбу приготовит, эти устрицы приготовят. Они, кстати, здесь офигеть, как дешево стоят. Я вам покажу потом их размеры и стоимость мы озвучим. И что дальше еще? Картофанчик какой-нибудь, наверное, сейчас возьмем, да? Да. Картофанчик возьмем, сделаем. И что-то еще вкусного. Что будет? Магазины, ребят, закрыты все. Суббота вроде бы не так сильно, воскресенье все, карантин, все закрыто, локдаун полный местным запрещено выходить куда-либо представляете местным людям запрещено а туристам можно, какое-то блин кастовое деление фигня какая-то, если честно вот, а, даже как-то неприятно а в кафе заходишь, они тоже туристам позволяют иногда а местным нельзя то есть как будто, блин, люди третьего сорта но это неправильно, неправильно либо всем запрещайте, а то, с одной стороны, вы хотите на туристах зарабатывать, наживаться чекаться. а, чекаться, да а с другой стороны, вы хотите называться демократической страной, как Россия, да, хотя по факту, конечно, все очень похоже. Такой же, по, по всей видимости, диктатор власти, наверное, не знаю. Так, сейчас пропикать надо, не пикать кошельком. Короче, такая тема, ребятки, мы добрались до дома и сейчас делаем красоту. Это как называется вообще? Это да. Богомолы? Ну да, похоже, мерзкие такие. Богомолы. Ну, это... И, кстати, они реально недорого да, стоят здесь. 300 рублей. 300 рублей, ребята. 300 рублей килограмм. 50, 250, 50, да, 250. Да, 250 по скидке. 250 рублей. А там что творишь? голова. Да, это голова. Ухва да. будет? Нет, голова будет вареная. Голова вареная будет. Отлично. А это, это что? Это как называется рыба? Сазан. Сазан. А она сколько стоит? Одна. 500, 500 или 600 получилось 500 половиной килограмма ну короче тоже недорого да считается нормально нормально да и yeah, картофанчик yeah. а через сколько мы будем кушать уже варю, ну, короче где-то через полчаса как? будем есть да? в общем ребятки сегодня выехали каким-то новым маршрутом Илья я теперь маршрут стоит, вчера я строил маршрут теперь строит и Говорит, что получится быстрее, но, не знаю, посмотрим. В общем, мы сегодня с моими друзьями, вот они там все. Последний день в Стамбуле. Сегодня взяли уже, вот как я люблю, как я, ребята, вам говорил, заранее ничего не планируем. Взяли сегодня билеты, просто сели за завтраком. Настя нам... Настя, спасибо тебе большое. Настя нам, жена Евгения, приготовила завтрак отменный просто. Яишенка. Ну, короче, с колбасками вообще все супер все на высшем уровне и мы все дружной компании позавтракали и выбрали своих норок каждый и сейчас и взяли билеты взяли билеты на анталию стамбул анталия билет стоит 1800 рублей ребята 180 лир или 170 лир. собственно завтра мы вечером выезжаем всей нашей дружной компании забронируем билеты за возьмем сидушечки рядышком вылетаем в анталию там я уже арендовал большой дом Продолжаем отдыхать и встречать мой день рождения. Вот здесь вот у нас есть трамвайчик. Мы сейчас на него садимся, пересаживаемся. И все, немножко разобрались вот с этими картами. Стамбул бус на автобусы, их нужно пополнять. Самый нормальный курс это на Гранд Базаре. Сейчас можно за 1 доллар получить 7,67 лир. Ну, соответственно, 100 долларов прибавляем 2 нуля, прибавляем. 767. Вроде так, вроде правильно. И он действительно самый лучший, потому что... Я в аэропорту менял по 6,5, мы сейчас ехали по дороге на трамвае, там 7, 7 с небольшим, и вот здесь самый высокий 7,67, ну и, соответственно, остальные валюты тоже ценится выше других. Так что меняемся на Гранд Базаре. Сейчас во всех мечетях вот такая вот молитва, они таким образом зазывают всех молиться. Смотрите, даже собаки были сейчас, прекратили вы. только что, вот. Представляете, даже собаки зазывают. Вечером. Время уже 8 часов вечера, а мы возвращаемся домой. Потеряли половину людей. Ну вот потеряли, просто они немножко раньше поехали. Мы еще в одно место заехали, они поехали домой отдыхать. Но в итоге сейчас встретимся. Идем размышляем, еще будем готовить вечером. Какую-нибудь вкусную еду. Спасибо Женьке большое за то, что она нас не бросает. И у плиты стоит. И очень вкусно нас кормят. Сейчас купим какой-нибудь каких-нибудь продуктов около дома. Там есть овощной. Магазинчикой. Сегодняшний день закончится. Время летит капец, как быстро. В принципе, это, конечно, немножко грустно, с другой стороны, но она такая жизнь, она вся так быстро пролетает, задуматься. Поэтому просто надо успевать в эти дни что-то смотреть, что-то делать, какие-то эмоции получать, чтобы было что вспомнить. Набираемся эмоции, смотрим, запоминаем, фотографируем, глазами фотографируем. И все, ребята, вот так это и работает. Потому что, дорогая машина, вам этих эмоций. Вряд ли даст, но только лишь если первое время, но точно потом не будет что что рассказать. И что вспомнить? А мы идем на пересадку на автобус, и уже на автобус едем до конечной нашей остановки, а завтра выезжаем.